Вернемся немножечко к семье. В моей философской традиции существует такое понятие, которое называется очаг очаг Существует такое понятие: человек может зарабатывать 10 процентов от того от той суммы денег, которая есть в его очаге. Ненапрасно понятие очаг очень широко культивируется в среде верующих евреев. Что же это такое очаг и почему евреи очень культивируют такое понятие? Оказывается, очаг это не то, что висит ведро с едой в камине и там варится какая-то похлебка. Очаг это не то, где можно погреться. Очаг это совместное сбережение, которое обязательно накапливается в семье. Я хочу вам открыть тайну. Если у вас есть сбережения, которые накапливаются у вас, то всегда помните, чем больше у вас будет сбережений, тем больше денег вы сможете зарабатывать. Я всегда говорю эти слова. Даже если вы должны 10 рублей, 2 рубля потратьте на свою жизнь, 2 рубля отдайте, остальные деньги постарайтесь каким-то образом сберечь. Даже если у вас очень нужно... Пусть весь мир остановится, не тратьте сбережения. Почему? Не зря наши родители говорили, что всегда нужно иметь что-то. На что? На черный день. Если женщина без спроса берет деньги, или мужчина не объясняет женщине, куда деваются деньги, или делает без спроса, то это может разорвать их отношения. Так в любой семье должны быть тайные сбережения, о которых никто особо не должен знать или должны знать, но только очень-очень узкий круг населения. Так семья крепче становится, если сбережений становится больше. Естественно, когда вы вкладываете деньги и пытаетесь думать, что если у вас дома нет сбережений, и вы думаете, что вы будете при этом много зарабатывать, я вас вынужден разочаровать. Человек зарабатывает максимально столько, сколько у него есть сбережений. Если у вас сбережений нет, вы эти деньги не сможете никогда заработать. Поэтому вам нужно и начинать с того, что вы должны откладывать. С самого раннего детства я всегда откладывал какое-то количество денег. Даже несмотря на то, что ходил в рваных туфлях, сбережения у меня были всегда. Как-то по наитию так получилось, что я всегда понимал, как-то очень рано заметил, что когда нет сбережений, ты ничего не зарабатываешь. А вот когда у тебя есть сбережения какие-то, ты начинаешь зарабатывать. Когда со временем сбережений появилось больше, оказалось, что и заработок, согласно этому, увеличивается. В дальнейшем, когда изучал математику, оказалось, что существует определенная эзотерическая математика, которая даже имеет формулу, которая объясняет, что да, действительно, из сбережений формируются определенные привлекания денег. Таким образом, чем больше есть сбережений, тем дороже становится твоя жизнь. Таким образом, твои сбережения являются и твоей безопасностью, и твоими вариантами дальнейшего спокойного мировосприятия. Эти сбережения являются еще и твоим внутренним спокойствием. Чем сильнее или чем спокойнее ты в жизни, тем больше у тебя удается зарабатывать дальше. Потому что рядом сбережениями отдыхаешь, на работе работаешь. Согласны, да?